Привет, народ! Вещает Антон! Сегодня мы с вами снова заценим несколько крутецких тачек, мотиков, велик, лодок, вездеходов и прочего. С каждым роликом я все больше удивляюсь, насколько же прогрессирует наше общество во всех планах, особенно в процессе передвижения. Надеюсь, вы поддерживаете меня и тоже поражаетесь человеческому уму. В общем, да, сегодня мы рассмотрим целых 20 крутецких транспортов и отлично проведем с вами время. Запасайтесь чайком и печеньем. Также не забывайте о подписке на канал, лайке и комментарии. Поверьте, я люблю почитать комментарии, ведь мне интересно мнение каждого. Поэтому не бойтесь и спокойно говорите все именно там. А также в конце видео конкурс на 1000 рублей. Погнали! И открывает подборку у нас вот такой крутецкий мотоцикл с, как я понял, авторским дизайном. Все мы знаем, как выглядит обычный мотоцикл и что он из себя представляет. Здесь немного изменена сама конструкция. Корпус представлен двумя цилиндрами, что смотрится достаточно стильно. Сиденье расположено на нижнем цилиндре. Ну, скажу я вам, сиденье выглядит не особо мягким, но это не так важно. На верхнем цилиндре красуется надпись 2014. Не знаю, что она означает, информации по этому поводу не нашел. Кстати, колеса мотоцикла прям-таки бросаются в глаза из-за яркой окраски. Думаю, их сделали красными для хоть какого-то контраста. С цветом угадали, мотик получился просто офигенским. Машина мечты – это именно про эту тачку. Она выглядит так, будто только недавно вышла из американского фильма о будущем.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 Готов заплатить за проезд в тройном коэффициенте, лишь бы меня посадили именно туда. Мне еще нравится эта чисто зеркальная поверхность. Выглядит завораживающе и притягивающе. Интересно, а какая вообще вместимость у этого автобуса? Человек 30? Может 40? Мне кажется, на нем можно возить на концерты выступающих. А что? Был бы такой своеобразный отличительный знак, что там едут именно артисты. В общем, автобус просто потрясающий. Это работа шедеврально. Проделал ее, очевидно, гений инженерной мысли.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 Просто посмотрите на этот крутецкий вездеход, он просто бомбический, ширина гусеницы целых 50 сантиметров, представляете? Это же реально очень устойчивый вездеход, на нем вы точно нигде не перевернетесь. Выглядит он самым обычным образом, окрашен в зеленый цвет. Проехаться на нем можно по снегу, песку, лесу, обычной дороге, в общем-то Везде. Жаль только, что у транспорта кабина открытая. Думаю, можно было бы сделать что-то вроде небольшого салона, чтобы человеку было тепло внутри и не приходилось одеваться как капуста. Но это уже мелочь, конечно. Вездеход все равно классный. А дальше у нас просто нереальный мотоцикл для настоящих гонщиков. Выглядит он просто огненно-бомбически. Дизайн, конечно, остался немного в прошлом, но это не суть важно. Особое внимание следует уделить колесам.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 Что ж, идем дальше. А здесь у нас вот такой классный гибрид, если так можно выразиться. В общем, это трицикл, то есть у транспорта всего три колеса. Задняя часть трицикла оформлена в виде машины, а передняя в виде мотоцикла. Задумка нереально классная. За счет задней части над сиденьями создается что-то вроде небольшого навеса. От дождя это вас, конечно, не спасет, но от палящего солнца запросто. Кстати, еще один интересный момент заключается в том, что переднее колесо взяли у мотоцикла, а два задних позаимствовали у автомобиля. Что ж, как по мне, достойно. Так, если я правильно понял, это просто какой-то квадроцикл, да? Ну слушайте, выглядит реально круто. Здесь ничего не скажешь. Просто офигенский, яркий и дерзкий дизайн. Мне нравится этот контраст черного с красным. Квадроцикл – это вообще универсальный вариант, который подойдет и взрослым, и детям. Он устойчив, управлять им достаточно просто, если разобраться, конечно. Конкретно эта модель, правда, очень быстрая. С таким квадроциклом лучше, очевидно, участвовать в гонках. На улице вряд ли удастся поездить с выжатой педалью. Ну, нельзя там разгоняться до такой скорости. Ого, выглядит прикольно. Знаете, такой байк получился домашний. Но его как будто в гараже собрали. А, подождите, его реально в гараже собирали. Все, вопросов нет.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 Что ж, и на финал я припас просто офигенский вездеход. Думаю, он запомнится и вам, потому что это не вездеход, а реальный монстр на гусеницах. Кстати, не уверен в том, что его вообще можно называть вездеходом. Он подозрительно быстро передвигается. Да и по размеру как-то превосходит остальных своих сородичей. Но стоит отметить, что он двигается очень быстро, и меня это радует. Не знаю, где конкретно что-то подобное можно использовать на постоянной основе. Да и зачем гадать? Есть же вы!